Здравия друзья, на связи Денис Залевский, всех рад приветствовать, наступила весна, много хороших новостей, ощущений, ну и в принципе вообще все замечательно. И сейчас хочу сообщить всем о том, что я покупаю призм, то есть все кто хочет продать призм, да, независимо от того, где они были куплены, можете обращаться ко мне в личку. Значит, каким образом происходит покупка продажи? То есть я и покупаю призм, и продаю. Но есть одно условие, что покупая я призм у всех, а продавать призм я буду только в свою структуру. Ну, вы понимаете, да, почему это? Итак, как это у нас происходит? Сейчас вот я вам покажу. В текстовом варианте, например, вы решили купить призом у меня, да? То есть, когда я вам продаю призом, я делаю это по курсу Центробанка. Ссылочка вот на Центробанк, то есть заходим, да, на сегодняшний момент. Можем обновить страницу. Вот я на сайте Центробанка и наблюдаю, что на сегодняшний день курс доллара 56 рублей 80 и 11. Ну там в копейках. Да? Вот, на сегодняшний момент такая вот цена на Центробанке еще не менялась с 8 марта. Берем эту цену за основу и прибавляю сюда пять процентов, то есть закладываю пять процентов комиссию, то есть, ну это в любом случае получается меньше, чем чем вы будете тратить на различных биржах, там Nix Money и так далее, и при конвертации доллар-рубль и наоборот. В общем, сегодняшний курс у нас 56 рублей. 80 копеек. И вы решили приобрести у меня призм. Ну и, к примеру, представим: да, я вот тут сделал расчеты. Представим, что 20 тысяч рублей у вас есть на покупку призм. То есть, ну это считается на любую сумму. Да, то ли, ну, для примера взяли, взяли, возьмем эту сумму и посчитаем. Берем ее, делим на 1,05. То есть таким образом у нас 5% вычисляется. И делим на курс доллара 811 Получаем сумму 335 монет. Я перевожу напрямую сразу на адрес кошелька. Либо отсканировав QR-код, либо по вашим реквизитам. То есть адрес кошелька и публичный ключ. Все происходит быстро. Буквально там пять минут мы можем уложиться, сделать это. Такая же история происходит и значит, в тот момент, когда вы решили продать мне призм, то есть также же само отталкиваемся от курса Центробанка и получаем, что к примеру решили приобрести 800 призм. 800 призм умножаем на 0,95, чтобы также вычислить 5 и умножаем на 56.81, то есть курс доллара, и получаем, что 43 168 рублей билетов Центробанка я перевожу уже человеку на ваши реквизиты, то есть для покупки, то есть для продажи призом вы присылаете мне свои реквизиты и присылаете монеты. После того, как вы присылаете мне монеты, я вам перевожу деньги. <coughs> Таким образом мы ускоряем процессы, стираем рамки, границы, то есть не нужно ждать там, по несколько суток, да, ну либо сколько там 48 часов максимальное, да, время для вывода призм на обменнике. То есть Укорачиваем время там, до 5 минут буквально, да, сколько у нас занимает э, перевод банковский. <coughs> Транзакция призм у нас занимает 58 секунд. Да? Ну, это максимум. Э, в ближайшее время будут уже доступны у меня карты разных банков. То есть э, на сегодняшний момент у меня только карта Сбербанка есть. Ну, уже в течение недели э, будут открыты карты э, ВТБ, Почта-банк, Тинькофф, э, Россельхоз, э, какие у нас там еще популярные, Альфа-банк, для быстроты и удобства переводов. Таким образом, то есть вы мне скидываете монеты, я вам отправляю на ваши реквизиты, каким удобным способом, фиатные деньги. Значит, ускоряем время, стираем границы, то есть, для того, чтобы мне купить призм, мне, я не буду спрашивать, да, где вы их покупали, то есть, у меня не действуют никие условия, которые действуют в обменнике, то есть, абсолютно любого происхождения призм я покупаю. Но напоминаю, что продаю я только в свою структуру. Вот, на сегодняшний момент... У меня лично в кошельке 1615 призов, то есть я вот этой суммой располагаю в продаже. Если будет такая необходимость, то найдутся еще монеты. Итак, друзья, в принципе, основные моменты, которые я хотел сказать, я уже вы сейчас сказал. Обращайте на это внимание, делитесь этим видео. И таким образом мы формируем систему лояльности. То есть э, те, кто меня знает уже э, довольно долгое время, кто недавно меня знает, да, знаком со мной. Э, в принципе, эти люди э, работают со мной на доверии, так же, как и я. То есть и, как бы за все время моей деятельности в Правовед Сибирь ну и в принципе по жизни не возникало у меня таких ситуаций, что за мной там что-то ржавело. То есть люди мне доверяют, переводят мне монеты, я им перевожу деньги. Ну вот таким образом. Таким образом формируется степень лояльности. В ближайшее время это будет отражено еще в Discovery, PRISM Discovery. Ну и вот, друзья... В принципе, пока что все. Следите за событиями, подписывайтесь на канал. В самое ближайшее время будет еще масса, масса интересных и удивительных событий. Сейчас идет очень хорошее время. Мир поменялся, мир уже новый. И все сейчас делается так, что строится просто светлое будущее, хорошее, надежное для наших детей, для внуков и так далее. Поэтому благодарю всех за внимание. И до новых встреч, друзья.